рецепт приготовления феттучини с курицей, болгарским перцем, луком, помидорами, белым вином и сливками. При желании вы можете добавить в блюдо итальянскую колбасу, раков или креветки. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Куриные грудки нарезать кубиками, болгарский перец очистить от семян и нарезать. Нарезать лук, измельчить чеснок Нарезать помидоры кубиками, отварить пасту в соответствии с инструкцией на упаковке, слить воду, посыпать 1 половина чайной ложкой смеси специй кусочки курицы, перемешать. 2. Нагреть 1 столовую ложку оливкового масла и 1 столовую ложку сливочного масла в большой сковороде на сильном огне. Добавить половину курицы в один слой, обжарить до коричневого цвета с одной стороны, примерно 1 минуту. Перевернуть на другую сторону и обжаривать еще минуту. Вынуть шумовкой и положить на тарелку. Повторить с оставшейся курицей. виоложить на тарелку. 3. Увеличить огонь до сильного. Добавить оставшееся оливковое масло и сливочное масло. Когда масло нагреется, добавить перец, лук и чеснок. Добавить смесь специй и соль. Если необходимо, жарить на очень сильном огне в течение 1 минуты, аккуратно помешивая. 4. Добавить помидоры и готовить еще 30 секунд, для ложить все овощи на тарелку. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Влить вино и куриный бульон, готовить от 3 до 5 минут на очень сильном огне. 6. Уменьшить огонь до среднего и влить сливки, помешивая венчиком, варить соус на среднем огне несколько минут, Пока он не начнет густеть, добавить молотый черный перец, каенский перец и соль по вкусу, соус должен быть острым. 7. Добавить курицу и овощи в соус, перемешать и готовить в течение 1-2 минут. 8. Добавить фиттучини и перемешать, посыпать нарезанной свежей петрушкой и подавать. Ставим лайк и подписываемся. Обещанный список ингредиентов. Куриные грудки без кожи – 3 штуки. Смесь специй – 3 чайных ложки, больше по вкусу. Паста феттучини – 450 грамм. Оливковое масло – 2 столовые ложки. Сливочное масло – 2 столовые ложки. Зеленый болгарский перец – 1 штука. Красный болгарский перец – 1 штука. Большой красный лук – половина штуки. Чеснок – 3 зубчика. Помидор – 4 штуки. Жирные сливки, 1 стакан. Каенский перец, по вкусу. Свежемолотый черный перец, по вкусу. Соль, по вкусу. Зелень петрушки, по вкусу. Куриный бульон, 2 стакана. Белое вино, половина стакана. Количество порций, 6. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора.